Всем добрый вечер, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вот я буквально минут 30 назад приехала в отель с экскурсией. Экскурсия у меня была в Старую Анталию, Калейчи. Мы там погуляли по улочкам. Я, кстати, кое-что прикупила домой. Купила специи и купила себе статуэтку. Я всегда из как бы, всех поездок что-то привожу какие-то статуэтки. Ну то есть кто-то дома коллекционирует э, тарелки, вот эти вот всякие со стран привезенные, да, вешает на стену там или где-то на полочке выставляет. Я всегда привожу всякие различные статуэтки, символизирующие или ту страну, или то место, где я находилась. И вот тут я тоже, как говорится, не удержалась, решила купить. По всем ценам, также какой ассортимент, что я видела, что купила, это я, естественно, все выложу по приезду домой, на свой канал YouTube, когда это все смонтирую. Роликов я сняла очень много. Ну, я говорю, это все смонтирую и выложу. После прогулки по Калейче мы поехали на обед. Обед, кстати, очень понравился, то есть было все очень вкусно, мне, мне все прям понравилось. Напитки единственное, кто хотел, можно было как бы ну, за дополнительную плату заказать, то есть тоже расценки какие по меню я это тоже все как бы засняла, это тоже все потом в видео покажу. Вот после обеда мы поехали на водопад в Анталию. Точнее, даже это не совсем как бы Анталия, но к Анталии относится. Это райончик Лара. Честно говоря, я была очень удивлена. Я не ожидала в таком месте, что будет водопад. Мне очень он понравился. Я представляю, какой там шикарный вид открывается, когда вот если с моря подплывать, например, на какой-то яхте там, допустим. Но я не знаю, правда, подплывают. Это возможно и подплывают, когда сезон. Очень все понравилось. Кстати, там Клубника продавалась. Ну, я не стала уже, правда, брать клубнику, потому что и так у меня уже все руки были заняты. Клубника по 15 лир килограмм. Правда, когда уже пошли на обратном пути, они уже за 10 лир готовы были отдать. Ну, то есть, считайте, как бы в рублях, если перевести. То есть, курс за одну лиру это где-то 10 рублей. Ну, то есть, примерно, вот, поначалу мне как бы, за 150, получается, рублей предлагали ее, потом за 100. Ну, кто-то там купил и кушали потом в автобусе туристы. Народу хочу сказать очень много, которые посещают вот эти вот все достопримечательности, экскурсии, и в основном, кстати, даже русские. То есть, я бы не сказала, что было так много даже европейцев, в основном русские, и русских много с детьми. Также вот мы когда ехали на экскурсию, было очень много как бы, ну, и в нашем автобусе 28 человек набралось, и когда мы уже вот непосредственно вот эти во все места заезжали, там тоже приезжали другие автобусы, и тоже было очень много русских. Вот, ну, то есть я так к чему говорю, к тому, что несмотря вот на эту ситуацию в мире, людей по всей видимости как бы коронавирус не пугает люди все равно едут отдыхать ну я так думаю самые наверное такие как бы не знаю кто кто-то как-то может сказать может кто-то назовет нас бесшабашными кто приехал в такое время до да, за границу кто-то назовет нас отважными а кто-то ну такими как говорится смельчаками что ли вот Потом далее после водопада мы поехали уже в Лентов Легенс. Лентов Легенс, если кто не был, находится в Белеке на территории огромнейшего просто комплекса отельного. Я, честно говоря, даже не ожидала, что он таких размеров. Вот, ой, там чтобы его весь обойти, это, я не знаю, это, наверное весь день надо ходить. Я очень сильно устала. Там, конечно. Основная масса, как бы, аттракционов не работала, потому что все-таки не сезон. Естественно, не работал аквапарк. Но все-таки работали, по крайней мере, американские горки, потом какие-то вот такие вот похожие на молоток, на кувалду. Потом вот там по горкам съезжаешь, и, и как по воде, и брызги, в общем, мокрые там. Ну, короче, я хотела прокатиться и хотела себя на видео как бы снять, чтобы вот это выложить на свой канал показать вам, ну, как в Орле и Решке, но не тут-то было, скажет хитрое, ага, мне не разрешили этого, естественно, сделать, потому что, э, короче, фото и видео именно на аттракционах запрещено, то есть там сдаешь в камеру хранения, и они уже, я так поняла, то ли снимают э, на видео, то ли просто фотографируют, не знаю точно, и это стоит 50 лир. Ну, я так развернулась. Думаю, что я попарю туда? Думаю, буду мокрая сидеть там. И все равно не сфотографируюсь. Думаю, отратить деньги за это дополнительно. Я решила этого не делать. Я решила, думаю, когда в следующий раз вместе, может быть, сезон с Серегой приедем, съездим если что туда, то я залезу на аттракцион, он меня будет на видео снимать. Потом вам покажу. Вот. Ну, так вообще, конечно, прикольных было там много всяких моментов. Я там, как в детском саду участвовала в конкурсах, всяких уточек с очком вытягивала, чтобы подарок выиграть. по шарикам мешком кидала. В общем, выиграла два этих пузырька с мыльных пузырей, короче. Ой, уржешься, просто уржешься. Вот сейчас кому-нибудь вот из, из детка в отеле подарю. Не попружу, я их с собой в, в город свой, в свой Тольятти. Вот, я-то хотела меховую какую-нибудь игрушку выиграть. Такую, что-нибудь плюшевая там. Вот, ну вот. Где промазала, где как. Но это, я говорю, я тоже, конечно, все в подробностях засняла. Это потом уже по приезду смонтирую, вам тоже все покажу. Ну, в общем, хочу сказать впечатлений масса, вот, устала. И вот, вот эта вот вся буря эмоций, конечно, немножечко голос может быть квелый у меня. Вот, ну, просто действительно от усталости. Устали там, честно говоря, все. Вот, потому что очень-очень-очень там такая площадь, вот в этом Land of Leggings большущая, что там ходить, ну, устанешь. Там надо даже какие-то вот эти вот электрокарточки пускать, чтобы перемещаться по нему. Вот. Ну, может быть, они, конечно, и ездят в сезон, я не знаю, но сейчас этого нет. Вот, кстати, там, там было еще шоу дельфинов, шоу дельфинов очень понравилось. Оно, конечно, не такое шикарное, как вот было в этом, в Алании в том году, когда мы были с Серегой летом. Вот, там-то была отдельная экскурсия, чисто в этот, в дельфинарий. Вот, а тут это чисто так, шоу развлекательное по ходу идет, пока люди там гуляют, катаются там, вот. Ну, все равно я тоже... Все это на видео сняла, дельфинчиков пофотографировала. Ну, то есть, в общем, я говорю, день провела очень весело, очень интересно. Так что, как говорится, чем я сегодня занималась, я с вами поделилась. Своей бурей эмоций. Вот. Ну, что хочу сказать. Буду продолжать снимать завтра, там послезавтра еще обзорчики, еще в планах много всего. Если успею, у меня тут уже, в принципе, остается два дня отдыха полноценных. Хотя мне уже послезавтра надо будет уже вечером собирать чемодан. Вот. Ну, по максимуму постараюсь еще. Если получится, может быть, еще съезжу в античный Сиде. Если успею по времени. вот. Так что, подписывайтесь на мой канал. Если вам нравятся мои видосики, ставьте обязательно лайк. Если что-то полезное, находите в моих видосиках, тоже ставьте лайк, вот, и встретимся с вами в следующем видео, так что до новых встреч, пока-пока!